поджигает лес, это, конечно, для меня просто... Это молодой человек поджигал, да? Не, молодой человек снимал с квадрокоптера. Он тот поджигал. А, бегал толстый, бегал, поджигал. Толстый? А еще ну, и толстый? Ну, он Упало бревно, он бежал так, что и лицо... О, он, он это, морда, он от бревно упал, блядь, в воде куда-то на четвереньку. Как вас было? Да. да, Сергей. Сергей, как фамилия? Вы где работаете? В администрации. В администрации программиста? Нет. Задание было какое-то специальное или вы приехали по собственному желанию? Задание, конечно. Задание, поджечь лес? Нет. А что? Какое задание было? На квадрокоптере управлять? Зачем? Снять местность. Почему именно здесь? Здесь ничего не горит. Ты видел, как он в лес ходил? Один. Видел? Ходил за в он лес. Она ходила в лес? Ну говори да или нет. Голой жопа это уже разделать. Человек да. сам, говорю, сам ли ли что видел. видел. Я лично не видел, но они ходили туда. Ходили. Ну, ну. Вот, они туда ходили. Для чего ходили? Поджигать. Для того, чтобы потом здесь устраивать шоу, что тут лес горит. Тут души нам, блядь. У нас уже лодки э, МЧС э, детей больных к нему не можем вывезти. А сюда за 200 километров э, в рабочее время лодка может прийти находясь в рабочее время два или три сотрудника с каким-то заданием да, у них тут якобы э, термоточки, все термоточки которые здесь есть на сегодняшний день они все зафиксированы э, потому что здесь идет контролируемый